Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у меня хороший день. Я делаю несколько видео в один день. Я очень рада тому, что мое видео «Осторожно, взрослая стоматология» все-таки пользуется популярностью. Мое видео начали прокручивать, начали спрашивать. У меня спрашивают в медицинских консультациях. Смотрят и внимательно слушают. Потому что, уважаемые товарищи, уважаемые любители – Острых ощущений, как я сказала, что вы все-таки мало того, что вам, вам очень много рекламируют, но вам много и не говорят правды. Сейчас у нас совершенно другой строй, в котором, к сожалению, моральный уровень людей очень сильно упал. И однозначно упал моральный уровень также и в медицине. В медицине вообще творится сплошное хамство, искотство. Я это просто испытала на себе. вот. Поэтому... Вот тут у меня произошел один, один случай. Значит, мне сейчас недавно позвонила, вернее, написала в сообщениях женщина и попросила ее проконсультировать. Она хочет значит, начать лечиться, она хочет полости рта что-то поставить там, и, так далее, и так далее. Меня впечатлило ваше, ваше видео, которое я делала по поводу ортодонтии. Там вот больше часа идет видео «Польза и вред». Вот, и она попросила консультацию. Я хотела бы проконсультироваться. Я вот, объяснила, что консультация стоит у меня 2000. Вот данная консультация. Потому что говорю, гораздо проще. Это самое. Но мы немножко с ней попереписывались. Я чувствую, что вот человек хотел, не хотел платить. Это ну, понятно, что то, что она хотела сделать, там, ну, по московским ценам, это где-то около полумиллиона. Вот, она хотела идти на операцию плантатом. все. Вот тут мне попалось тоже видео по поводу, видео по поводу имплантатов, по поводу медицинских адвокатов. Вот, и что мы сделали? Все-таки человек молодец, она решилась, и она мне заплатила. Мы с ней встретились в скайпе, это было буквально вчера, мы с ней встретились в скайпе, и она, в общем, разговаривали, я могу сказать, мы очень долго, мы, наверное, больше трех часов с ней разговаривали. Я ей рассказывала, я ей объясняла, что, куда, где и зачем. Вот От многого я ее отговорила. Вот. И, в общем-то, разгов... ну, мы хорошо с ней поговорили, я ей много объяснила. И когда она мне уже сегодня написала что говорит вы знаете что я пришла к выводу вот как вы сказали потому что я ей не рекомендовала лечиться она очень хотела лечиться у какого-то профессора когда я ей объяснила я сама заканчивала ординатуру но на кафедре я оставаться не собиралась и поэтому конечно на кафедре мне жилось достаточно сложно потому что у меня сразу выяснили буду ли я оставаться на кафедре я сказала что на кафедре оставаться не буду но поучиться я всегда любила и поэтому это сама конечно сделала ли мне там очень нехорошие условия. Но, однако, ординатуру я закончила. И свои... Своим, свое мнение я выяснила по поводу всех вот этих профессоров и всего прочего. Значит, э, она собиралась лечиться у какого-то профессора, на что я очень сильно отсоветовала и сказала, безусловно, но ну, они зарабатывают деньги. И они берут непомерно большие деньги не за свои услуги, а за то, что он профессор. Я говорю, понимаете, говорю, вы будете платить, зачем вам нужно платить? Потом я ей посоветовала. Поинтересуйтесь обычный, вот обычный простой стоматолог, простая клиника, без за всяких профессоров сколько стоит там и там это стоило в три раза дешевле где-то ей выходило это одну 150 тысяч там там что что она хотела сделать когда я ей объяснила то то то что вам вот это не надо вот это а это можно заменить вот этим и вот это вот этим то есть есть альтернативы запомните дорогому лечению всегда есть альтернативы я ж только что сделала видео про отличное противогрибковое средство которое на раз-два справляется с любые грибковые заболеванием, в том числе и с грибком ногтя я тоже дам ссылочку на это видео, но посмотрите все мои видео там, где я сижу в медицинском халате, потому что видео, которые не касаются медицины, я делаю не в медицинском халате. Вот. И короче, мысли, я и объяснила, что говорю, вы понимаете, что любому дорогому лечению, всегда есть дешевая альтернатива. Всегда. И дешево это не значит плохо. В общем, короче, мы с ней написали, и я с ней переписывалась. А, по поводу, а потом я ей, я ей дала как раз ссылочку на вот это видео, и вот она мне сказала, говорит, вы знаете, говорит, все эти медицинские адвокаты, говорят, которые у нас сейчас появились юристы, которые хорошо на таких же, как вы, которые вляпались вот в такую медицинскую аферу, которым сделали неизвестно что, а, вот делают у профессоров, а потом. Потом начинают ходить по судебным экспертизам, но дело в том, что профессор, его именно. неужели кто-то пойдет против профессора? Все наши медики, все обычные медики, все вот эти эксперты, они проходят, они проходят повышение квалификации. И они будут проходить повышение квалификации у того же самого профессора, который потом ему просто ну, напишет, что он не прошел квалификацию. Все, создать трудности можно везде. Поэтому вот человек ходил-ходил, в результате ничего не добился. И вот за него взялись медицинские адвокаты. Вот она мне написала, говорит, я встретилась с человеком, который связался с медицинскими адвокатами, он, говорит, высосал денег еще больше, чем она заплатила за все эти медицинские манипуляции. Вот, понимаете, это всего лишь развод, поэтому... Я вот в этом видео вам говорю, что я беру за свои консультации 2000, прежде чем вы собираетесь куда-то идти, где-то с кем-то разговаривать, где-то выбираете сами какое-то лечение, а естественно вам никто не говорит минусов этого лечения, и никто не объясняет, что это, почему. Все клиники, у во всех клиниках все только хорошо, но поверьте, во всех клиниках полно негативных результатов, особенно в дорогих клиниках. Они не смотрят на это дорогие клиники, они имеют хорошую крышу, хорошую прикрытия. В судах, в суды вы на них не подадите. Если вы подадите в суды, вы не выиграете этих судов. Вот, поэтому мне вот эта женщина сказала. Она говорит, у меня, говорит, в судах никого нету. Я, говорит, это самое, я просто, говорит, хотела вот себе красивую улыбку, почему-то вот я загорелась вот этим вот. Делом, ну, бывает такое, действительно, рот, рот ужасный, там действительно надо, вот и она, она захотела, вот захотелось ей импланты и все прочее. Нет, я, мы с ней поговорили по этому поводу, и вот сегодня она мне сказала, что, говорит, вы знаете, что я заплатила, говорит, две я пошла, говорит, к обычному врачу, мы поговорили, и вы знаете, говорят, мне делают сейчас, говорит, мне все это обходится в 30 тысяч, и это в Москве. Она, я, говорит, я за все это заплачу, говорят, мне делают, говорят, учитывая то, что, говорит, часть процедур я буду делать по ОМС. Вы понимаете, что это? Вот вы заплатили, вы боитесь заплатить даже 100 рублей. Вот у меня в этом самом, ну это просто такой контингент. Вы боитесь заплатить даже 100 рублей за консультацию. Больше 100 рублей за консультацию я брать не буду. Я беру теперь э, за консультацию деньги от 500 до 2000 у людей, которые проживают в Москве, которые хотят делать действительно это самое, я делаю консультации в скайпе, мои стоят две и мы можем разговаривать, потому что в скайпе, я говорю, в принципе, мы можем поговорить, там все видно, там можно и снимочки сделать, там можно все, если, если человек настроен, если вы не хотите, потому что, говорю, адвокаты, которые за вас возьмутся, вы думаете, что они, вас, они вам будут бесплатно что-то делать, они с вас высосут ровно столько же, сколько высосут стоматологи, поэтому поверьте а толк вы все равно не добьетесь надо идти не к адвокату а надо идти к тем бандитам которые могут наехать на крышу данной клиники. и уже они между собой поверьте договорятся вот поэтому вот мой мой вывод и мое предложение что если вы начинаете какое-то лечение то мы с вами мы с вами можем договориться по поводу консультации в скайпе мы, я, я объясню вам, я посмотрю вашу полость рта. Я объясню, что у вас действительно на самом деле происходит, потому что иногда приходят люди, как, Ой, у меня в полости рта такой ужас, боже мой. Смотришь полость рта, ну, обычный, там где-то зубы нет, где-то еще есть кариозные полости. Ну, обычный рот, как рот. Но вот создается ажиотаж, почему? По одной простой причине: с вас надо содраться бабло. Поэтому вам везде, вы приходите, и вам, как вот этой вот девочки и вам расписывают. И человек сам, даже не понимая того, как он согласился, он соглашается на бешеные деньги и соглашается гробить совершенно здоровые прикусы, совершенно здоровые зубы, где надо просто поставить обычную светотверждаемого пломба. Кстати, я не имею ничего против химических пломб, но единственное, что химические пломбы, они более трудоемкие, а стоматологи сейчас стали лудери и не собираются делать ничего. Я, допустим, пломба, когда ставила, я все замешивала исключительно только сама. Вот, Мне медсестра не замешивала, потому что вот все равно где-то так, где-то все равно где-то скалтурит, где-то так. Я знаю, где чего нужно больше, где чего нужно меньше, где вот. Медсестра этого не знает. Потому, поэтому у меня никогда не было медсестер, я всегда в кабинете работала одна. А, в смысле, как медсестры-то были, но они занимались только уборкой, стерилизацией, подачей инструмента, либо помощью подержать, где-то что-то, где-то что-то сделать, где-то что-то поддержать, где-то показать. И все, замешивать и все прочее, я им сказала. Говорит, не, я говорю, не-не-не, это я все буду делать сама. Вот. То, что вот так вот, такие наши уважаемые слушатели: гораздо проще заплатить тысячи за консультацию и не вляпаться ни в какую аферу на полмиллиона либо на миллион. Если вы, конечно, жалеете, то, пожалуйста, можете вляпаться в аферу на полмиллиона, и еще полмиллиона столько же вы заплатите медицинским адвокатом. И поверьте мы вы проведете такое количество бессонных ночей, что просто...